Песня водителях записана недавно. Сейчас записываю под гитару, вживую. Ну, посмотрим, пока наша оценка будет на слова, на музыку. Дежоку делать пока не начали, не будет. Напим песню от водителя. снова дорога великая, деревья, великая трава и пусты. Водитель со стажем баранку руками, как женщин помнил почти. Водитель со стажем баранку руками, как женщин помнил почти. На дюшинке держат руля, подолон и и недалекий будет Вам отправляться снова Вам отправляться снова И если дороги сломалась, машина не будет Он не облетит Откроет капот и проверит Устройство замерит, что вновь идут Замерит, что и идут Волны шум Ведь каждый день далекий путь Вам отправляться снова Ведь каждый день далекий путь Вам отправляться снова И снова дорога, ночи, как туман Ведь дома и дворы На встречке машины. Тебя ослепляют, но тебе не почувствуйте пути, но тебе не почувствуйте пути. Надежно руки держат рулю, под шум мотором. ведь каждый день далекий путь вам отправляет со словом. Ведь каждый день далекий путь вам отправляет. Мелькаем деревья, мелька трава и кусты. Водитель со старшим руками, как женщину почти, как женщину он он почти. 我先不走，你好些。